Ага. Артурик, колодки закончишь, коробки коробке масла тоже поменять, понял? Дерево? А. Что за место? Я думаю, Швейцария. Но какие-то люди проходили, сказали, что они черкесы прошло, Посмотри, а. это он, да. Я это я здравый а а парень. Убыла, Нам хана, ты же понимаешь? А. У. У. Мутула, это что за хрень? Это ваша дочь. Что за шлюха? Это коха! Не верь хлопай, мрай! Что мне делать? Я хочу попрощаться с этой нишизбродской жизнью. Отошла, бабка! Давно встречаетесь? Серго, ты живой? Да-да, хорошо, мы играемся. Никогда не переезжай в Москву. Как, не... братан, при бабках? За нами люди, бабасик, на лист. Это все он! Я помолю за вас. Спасибо. Браво. Очень тем жизни. Мне понравилось. Продолжайте, мы мешать не будем.